привет ребята сегодня опять настройки сегодня будем делать потолок вот этот потолок у меня остался не подшитый вот, видно вот. сегодня будем делать покажу как вот. первое что нам надо сделать это размерить расстояние первое ребят что надо сделать это отмерить расстояние ну, вот я взял вот железный Профиль 28 на 27 Вот видите, если написано Тоже такой же покупайте в магазине Вот, ставите его Прикрепил пока на один саморез Вот, сейчас Дальше по уровню Буду смотреть куда выше, ниже запускать. Найти, ну, чтобы она была ровная Короче, вот это профиль Также на этой стороне буду делать Тоже сделаем, покажу вам ну как сделал, прикреплю, покажу, что получилось, что будем делать дальше. Так, ребят, ну вот, все, выставили по уровню. Вот эту, да. Теперь как нам надо ну, определить сюда. Тоже, чтобы на одном уровне было. Просто вот сюда прибивает. Например, вставляете профиль и по уровню также. Вот видите, уровень. По уровню тоже вставляете вот эту. Следующую вот эту. Профиль. Ну два профиля по бокам. И теперь останется только, теперь останется только профиль наш ставить в этот в уровне что тот вот, вот сюда заводим, И сюда заводим все. Эти концы сейчас прикрутим, а тут по уровню еще проверим середину и все. Дальше будем смотреть дальше что будет. Дальше, ребята, будем измерим вот эту вот ширину, длину, то есть ширину и отрежем профиля. Профиль берем уже другой следующий. Так, не помню. так 50. 27 так тоже берем профиль, отмеряем Сейчас забыл сколько отмерять-то. Пока с вами разговариваем. Так, 107. 107. берем болгарку отрезаем вот ребята отрезали оставили сейчас нарежем еще вот так вот профилей наставим выровним покажу чтобы профиль режьте немножко меньше чем вот этот размер чтобы он нормально входил так сейчас остальное отрежу покажу вам. берете подвесы ребят покупаете подвесы они что по 9 рублей что стоит к наус я взял они пожестче пожестче. там есть еще по 8 рублей дешевые они по не такие жесткие как вот и все ставите сюда вот эти подвесики ну, примерно и у меня хватит по одному подвесу можно если у вас там сна больше больше делать чтобы жесткость была короче Примерно ставите и погнали. Прикручивайте в эти уши. Да, кстати, ребят, когда будете работать с железом, обязательно надевайте перчатки. Я каждый раз говорю себе и опять вот травму сделать себе. Долбанул, короче, пальцем саморез. Слетел и попала дрель в палец. Так, ну мы вот что, все сделали. Почти уже все сделали. Вот надо еще закрепить по углам на саморезы. Не знаю, видно вам, нет. Сейчас покажу еще раз. Так, вот, ребят. По углам на саморезы крепите каждую штучку. И потом ставите уровень на уровень вот пузырек видите и просто проверяете себя и скрепляете сюда саморез и с другой стороны саморез вкручиваете все вот такие вот саморезики вот такие обычные саморезы вот такой саморез сейчас чуть, -чуть палец мне фигачил так что аккуратнее будет лучше перчатки оденьте неудобно у них но Лучше одевайте перчатки. Сейчас я все как сделаю, покажу вам дальше, что делать. Так, дальше, ребята, вот когда все закрепили, выставили по уровню, как я вам говорил. Эти уши надо загнуть просто, и все. Берите, кусать. Опа, вот так вот пассатижи. И загибаете вот так вот всё. Ровненько, чтобы заподлицо было. Чтобы когда гипсокартон будете ложить. Вас не зацеплялось, ну знаете, не проткнулось. Все везде проверьте обязательно, чтобы все было загнуто, то листу гипсокартона будет капец. Так, потолок мы выровняли, все сделали, теперь надо отрезать гипсокартон, все отметили, выровняли, и теперь режем обычным канцелярским ножом, нарезается, ребят. Вот тихонечку, не спеша, не торопитесь. Распроводите. Сначала эту часть отрежем с огнем. Согнем. Все, поднимаем, сгибаем, покажите, просто вот сюда, с другой стороны теперь. Все. И держим уже эту линию. Следующую линию также сгибаемся. Все Ну вот, ребят, что у нас получилось. Вырезал, кстати, две дырочки. Под лампочки будут точные светильники стоять тут. Вот такая штука. Вот сейчас все. Потом штукатурочкой, сеточкой пройдемся, все углы штукатурочкой потом будет красота всем кому было полезно это видео ставим лайки И до скорой встречи пока